Добрый день, дорогие друзья! С вами системы видеонаблюдения Зорка. Меня зовут Андрей. И сегодня мы с вами поговорим про сетевую IP-камеру Polyvision. Модель камеры BVC IP5M. Значит, камера по названию понятно, что она 5-мегапиксельная. При этом камера имеет очень невысокую цену. То есть, на мой взгляд, это буквально вот в нынешнем году, в будущем, камера будет наиболее популярной и наиболее дефицитной. То есть, давайте я распакую коробочку, паспорт с характеристиками и с инструкцией, диск. Основание трафарет для установки камеры. То есть трафарет кле клеится на стену и по нему свернется отверстие. Крепежные элементы. Все, коробка пустая. Беру коробку, чтобы она не мешала мне. А, камера выполнена в купольном корпусе. А, однако эта камера, она скорее уличная, нежели чем для помещения. Она имеет прочный металлический корпус. То есть вот навес, камера такая увесистая. Грамм по 300, наверное, весом у нее приблизительно. В инструкции не, не вижу я вес. Сколько? Разъемы подключения, сейчас я про них подробно расскажу. Камера оборудована модулем по и e питанию То есть камера может получать кабель по питанию по интернет-кабелю. Вот, по и e коммутаторам. Также у нас есть разъем питания стандартный для того, чтобы камеру подключить обыкновенным блоком питания. И крышечка, чтобы его попал. Разъем отца для подключения микрофона. То есть на борту данной 5-мегапиксельной камеры мы имеем вот все, что вообще возможно. И звук подключается, и POE есть, и 5 мегапикселей разрешение шикарное. Плюс объектив у него 2,8 мм. Это достаточно широкий угол обзора. И камера обеспечивает хорошее изображение. Корпус полностью металлический значит, поэтому именно поэтому камера называется антивандальная то есть после того как вы ее установили вот, монтажное основание пристреливается к бетону на любель-гвозди или на анкеры, на какие-то небольшие после этого камеру невозможно ни сдвинуть, ни повернуть ни накрыть но ее повредить достаточно тяжело в отличие от обыкновенной уличной камеры у нас... Видео не то чтобы как бы обзор, это скорее встречи, беседы, я вам рассказываю про возможности. Вот данная камера уличная, если она установлена на высоте, с которой можно оторвать, то камеру достаточно легко схватить, попытаться ее обломить. Вот, э, то есть эти камеры желательно устанавливать на высоту около 4 метров. Давайте я вам покажу, как он в общем в целом выглядит. Если его полностью на детали не составляющие разобрать, то есть видите, защитная железка, защитная железка, и вот он сам шар камеры, сфера, вот она полностью герметичная, зафиксированная, и повредить такую камеру достаточно сложно. Ну только если попытаться Осным предметом разбить вот это стекло Опять же у нас есть видео Где выбивали стекло Даже с разбитым стеклом Камера продолжает вести запись А потом мы можем посмотреть Кто это сделал Зачем И принять уже меры Ну, в общем, 5 мегапикселей, это разрешение у нас 2560 пикселей на 1500, то есть 2560 на 1500, разрешение 2К. То есть это очень большое, серьезное уже разрешение, это значительно лучше, чем уже снимает большинство мобильных телефонов. То есть еще раз что это очень прочная очень надежная камера оборудована всем необходимым все что может понадобиться это поры это звук это удобный корпус высокое разрешение оптимальная стоимость камеры я считаю что это вот в будущем хит хит продаж будет самая популярная камера и я рекомендую вам ее использовать на своих объектах я однозначно уверен, что вам понравится изображение данной камеры видеонаблюдения. Так, расскажу, где я рекомендую использовать данную камеру. Вот данную камеру рекомендую использовать э у подъездов многоквартирных домов. То есть камера защищена, камера может быть удобно установлена. Э также она подходит для фиксирования... Опять же, парковки автомобильные, организации крупные, магазины. То есть это как раз технология IP, та, которая позволяет устанавливать большое количество камер. И это сделать можно очень грамотно, используя коммутаторы и качественные регистраторы. Вот 5 мегапикселей мы уже можем записывать до 32 камер спокойно на один видеорегистратор. Есть у нас продажи. Регистраторы они недорогие. 32-канальный он стоит приблизительно что-то около 16-17 тысяч рублей. 32канальный около 14-15 тысяч рублей стоит регистратор на 25 каналов. И вот здесь есть скачок. Четырехканальный регистратор будет стоить очень дорого. Это будет самый первый начальный. Начальный регистратор, который сможет записывать 4 вот таких камеры. А 8 канальных регистраторов вот в настоящее время пока нету. То есть у нас есть четверка, а потом следующий идет сразу 25 канальный. Скачок вот такой вот. Поэтому все зависит от. Стоимость будет зависеть от количества выбранных камер. Каждый день я разговариваю с заказчиками, я рекомендую, если вы хотите снизить цену, стоимость на объекте, не выбирайте более дешевые камеры. Сокращайте именно количество камер. Лучше поставить меньшее количество, но более качественных камер. Вы сможете сэкономить на инфраструктуре, на работе, на точках, на видеорегистраторах. Емкость жесткого диска может быть меньше, а запись длиннее. И при этом вы получаете более качественный продукт, нежели чем если натыкать большое количество камер, взять самые дешевые, получить много плохой картинки, потратить кучу денег на работу, кучу денег на провода и при этом толком не получить хороший результат. Вы можете обращаться, звонить я с удовольствием с вами пообщаюсь, расскажу, поделюсь информацией, которая у меня есть на этом я закончил данный видеоролик. Спасибо за внимание. До скорой встречи, друзья.